Какие выводы они делают, они делают выводы относительно своих целей жизни. Что, зн... в... Что значит, в твоем понимании, изучить объективную реальность? Что именно вот. они пытаются, так сказать, куда приладить этот трафарет? Вот они изучают объективную реальность, используя марксизм, ну, современный капитализм, потом mm -hmm. с помощью этого инструмента встраиваются в эту систему, и все. Они или становятся философами, которые описывают весь объективную реальность или становятся просто пунтарями бестолкованными. Они больше никуда не идут. Ни туда, ни сюда. Ну, естественно, у них навыков нет никаких. Потому да, что они навыки. только читали, слушали и больше ничего, сами ничего не делали. В основном все студенты идут, а взрослые люди уже на боргу класса не идут. Задачи взрослых людей, по моей практике пока, задача взять ипотеку до конца выходят и все. Мы еще забываем, что в Российской Федерации у нас 28% пенсионеров и 3% чиновников. Это уже 31%, который получает свой доход от государства. Даже в любом случае, если вы захотите что-то изменить, 31% всегда будет поддерживать государство, какого бы оно ни было. Ты знаешь, я я каждую субботу хожу, покупаю молоко и не один год уже. В смысле, каждое раннее утро. Вот. Буквально за последние полгода эти пенсионеры начали плеваться и харкаться в сторону. Ну, угу. они харкаться будут. Дальше своих возбужденных они не уйдут. И все. Они будут эмоционально, да, эмоционировать. Да, все плохо, да, все плохо. Но я ничего не буду делать. Мне пенсию платит государство. Зачем я должен выступать против ну вот сегодня... Я, же... сегодня. я же не пойду протестовать за то, чтобы не повышали пенсию. Сегодня уже как раз э, пенсионеры говорит о том, что так и так. Вот у меня, мол, там, жена получает там 10 тысяч пенсий. Что это такое? Не, пойдет они никуда. они А, а эмоций... я не говорю про это, про то, что они куда-то пойдут. Я же не, они не даже про не это будут говорю. Изучать. Вот смотри, я с пенсионером работал, да? Они вот, вот тогда -то я читал в молодости, когда учился в университете, муниципалитетской партии, изучал капитал. Я говорю, а ты не стара, не хочешь перечитать? Нет, зачем? Может быть, согласно, когда ты жил в социализме, это была одна объективная реальность. Потому что ты эти законы не воспринимал, потому что ты жил при социализме. А сейчас капитализм. Может быть, перечитаешь и все пересмотришь взгляды? Нет, давай мы лучше поговорим, как все плохо. Все, ну, приехали. — Ну, говорили, и дальше что? Да ничего, или, или не говорили. Говорили? А смысл? Угу. Вот, Ленин то писал, для не все писал, и че? Я говорю, а ваши действия? Ну, что, ну, пускай молодежь работает, а я буду пенсию получать. Пускай борется, а я буду пить. Получается. Вот что получается у нас? 31% по любому случаю они будут рассказывать про литерат. И надо заметить, если вы просто Зачем мой ребенок будет заниматься революцией? Пускай у соседа занимается, а мой пускай сидит тихо. А вот когда сосед победит, тогда мы присоединимся. Банально. Но вот сразу мышление забирает. Ну, я... Но мы про это, собственно говоря, никогда не спорили. Что именно Нет, такой я подход? Говорю, что попытка объединить пролетариат через молодежь... Да блин, полезно. да блин ты никак не, не возьмешь в голову, да, ты сам выводы не сделал о том, что на данный момент это не пролетариат. Те, кто наемные работники, не являются еще пролетариатом. Пролетариат это политический класс, а он не сформирован никак. Ну тогда нам помойку. Ну, если ты в помойку эту выкинешь, то извини. Нет, ну там же написано, что такое пролетариат. Это наемный работник, который живут за счет своего труда. На сегодняшний день политический подход очень важен. Подождите. Или ты не согласен? Подожди. Принцип принципы коммунизма не написано про политический подход. Ты опять только то, что читаешь. Ты вокруг сам-то смотришь, что происходит. Я смотрю. Ну и что? Да. Ничего банального, пролетариат разбит, царь, Я царь, вообще царь. пролетариата не вижу Ну Если ты не видишь Это ж я не виноват Я вижу что наемный Подожди, ты, ты путаешь что два, два понятия Пролетария и пролетариат Пролетария это тот, тоже действительно наемный работник. А пролетариат это класс осознавший себя Так вот пролетариев у нас дофига А как класса У нас нет никого если у нас класс капиталистов, эксплуатирует класс пролетариатов. Мы как-то предполитэкономию выкидываем. Да не, ты не выкидываешь, ты просто ее осваиваешь по новой. Не знаю, короче, вы ребята как-то понятие позываю искажаете, что вы пытаетесь. Чего? Эти класс. Нет, смотрите, еще и два явления есть. Когда капитал наступает на класс пролетариата, и когда класс пролетариата наступает на капитал, в данный момент класс капит капиталистов наступает на класс пролетариата. Кла даже класса пролетариата нет. Есть просто наемные работники, на которых наступают. Ну, все. Правильно. Ну, ты сам, а только что сказал, что пенсионеров рысь, деньги. Где мы в принципе коммунизма видим, что пишется там о наемных работниках. К ты не забыл, меня, ты не забыл я... все-таки, как, какая экономическая система тогда была? Правильно. Но, Но ее, сейчас уровень, сейчас... ее технологический уровень какой? А вот, причем А при том, что если тогда требовались, грубо выражаясь, молотобойцы, то сейчас нужны несколько с другими, так сказать, с теми людьми, которые будут на... Э, в программном станке кнопочки нажимать ну это ты говоришь про универсализацию рабочих на нет, рабочих, нет я говорю про то что технологический уровень сказался и на всем прочем Но это универсализация там не нужно нет, нет. нет еще раз нет Давай. это политический подход уже встает сюда Стоп, то есть тебе, потому это что структура. потому что для того происходит. потому что потому что чтобы что-то изменить нужно заниматься политикой не так? Политик, ты объясни. А, вот, то, а то, потом, что 19, 19, 19 век, это развитие капитализма. Он еще только-только ну, начал достигать империализма. А сейчас уже империализм, находящийся в кризисе. У нас 40 лет, считай, всевозможное именно политическое движение по созданию пролетариата. Не то, что на нуля а там помножался, а наоборот, вот просто-напросто уничтожалась на корню любые попытки. Я вам скину почитать, я на улице Ты своим глазам не веришь? Нет, это понятно, что... Так, я написал здесь Мы если оперируем, то... Понятия мы уже выстраиваем. Ну ты глаза открой. Посмотри что? вокруг себя. Если я на предприятии иду и вижу о том, что считай, там 70-80% иностранные станки, кто за ними будут работать? Молотобойцы? И кто за ними работают? Молотобойцы из 19 века или кто? Нет, ты, получается, отрицает. Нет, я не отрицаю, ничего. я подчеркиваю о том, что технологический уровень, который в промышленности должен быть, и которого, собственно говоря, Российская Федерация не достигает сегодня. Потому что те люди, которые работают, им смены нет. Как нет смены? Вот Это так, происходит. вот как, как, вот так. Вот э -э Элементарно просто. Даже электриков особо нет. Причем предприятие достаточно... Так да. сказать, важные, нужные и на обеспечение. Я в общем закидываю четвертый вопрос с принципа коммунизма. Там очень написано подробно, что такое. Как говорил один знакомый, потом, говорит, это определение основное, но недостаточное на сегодняшний день. И в данном случае пролетарий. Истечение времени, размины истории. И ввода новых данных это еще такой человек, который осознал себя как класс и вступил в борьбу. То есть недостаточно быть просто наемным работником, чтобы понимать, что. Кстати, это не обязательно. Вот, допустим, Энгельс, он вообще не работал. Ну, в смысле, он вообще не работал, но он был капиталист. Если частные, уж так брать. Частный случай не показывайте. Мы про частные случаи есть, говорим. Частные случаи. Хорошо. Есть и Говорит. работники, которые, ну, прям суть нечая. Они не узнали тебя по классу? Или наоборот, прочисляют себя больше классу капиталистов? Или что? То есть наемный работник ⁇ это недостаточное определение, кстати. Вот вам пишу я... Четвер... Четвертый вопрос. Ну, как возник пролетать? То есть ты сейчас не слышал, что у тебя империя говорила? Я очень хорошо все слушал. Все. Добавить здесь нечего. Ну, если вы считаете... Тогда, что мы паралетрия... не опровергаем то, то, что написано Энгельсом. Нет никакого опровержения Энгельса. Мы добавляем к этому. Это на для науки. Нет, подожди. Что Когда... вы добавляете в определение класса пролетариата? Ты да. не услышал. Вы говорите, что он сейчас не политический грамотный, правильно? Нет. Что он не сознал себя как класс и не вступил в борьбу. А, пока, да, пока, это нас нас... пока это сборище пролетариев. Пока это сборище наемных работников. Совершенно с разным классовым мышлением. Возможно, даже капиталистическим мышлением. Абсолютно верно. Потому что практически у каждого второго, mm -hmm. если не больше, можно услышать по посылы или позывы mm -hmm. к тому, что у него в башке сидит американская мечта. Mm -hmm. Вы через психологию, что ли? Да при чем тут психология? Ты с людьми mm -hmm. разговариваешь? Ну, если у нас пролетарий с либеральными ценностями, это банально, потому что пропаганда... Это уже работает... не пролетарий в политическом а плане, той... это уже не про. это просто наемный это... работник, у которого в башке именно американские ценности, то есть американская мечта – стать миллионером да. и ничего ну, не в делать. Совет... В Советском Союзе и... тоже мечтали, мечтали стать миллионером. Нет. Это уже, извини Ramelow меня, в любом случае Это не социалистическое воспитание Это не социализм уже в голове был А вот так это вот. Это точно так же, как человек, который имел Парт-билет КПСС, а сам думал Как бы карьеру сделать Карьеру Он не коммунист Как не коммунист? Вот так вот, он просто носитель Он просто носитель парт-билета Он карьерист Он карьерист Понимаешь а это? Каком? КПСС что такое? Он карьерист, понимаешь? Нет, КПСС что такое? -то? Ты понимаешь что? Он карьерист. Это частный ты сказал. А КПСС это общий? Что такое КПСС? А, <связывая> а КПРФ что такое? Ну понятно, что... Вот, сам, КПРФ, ну вот и все, он он тогда он... то же самое. То есть наличие билета не говорит о том, что человек коммунист. Точно так же, Вообще... как... Точно <связывая> так же как поп, который носит на себе рясу, а сам сношается, извиняюсь, там с малолетками, не является, как говорится, как там, христианин или там хрено знает как. Да. Если уж тебе такой пример, так сказать, не объяснит ничего, я не знаю, что тебе еще как объяснить. Вы, вы с таким понятием не сможете изучить структуру капиталистического общества, это банально. А зачем нам есть... изучать структуру капиталистического а, общества? Правильно, вам не очень. А как вы Много. А вы как собираетесь заниматься классовой борьбой, если вы не а знаете. Я, например, на трудящихся опираюсь, а не на капиталистов. На мелких буржую, что ли? Нет, на трудящихся. Знаете, таких, на именно работники. Трудящихся, мелкие буржуи тоже есть. И что? Пусть есть. Вот. Мы его перекрестим, пусть идет. Если он захочет, он значит поймет. Если он не захочет ничего понимать, а будет все сидеть на американской мечте и гоняться, пытаясь опередить инфляцию, это будет хохма. Его... Да, это право человек на сегодняшний Юра, день. Юра, мы смотрим про практику да, Союза коммунистов. За 4 года, в принципе, на одном и том же месте стоим. Не увеличение в ледоколе людей? Я тебе скажу больше. В отличие от других... Скажем так, левых все-таки мы не считаем себя левыми. Так вот, в отличие от именно левых всяких там звездочек, кружочков, там, движений всевозможных там, ютуберов, левосмотрящих, вот, в отличие от них, мы не рассыпались. И то хорошо. А вот за последние, где-то где в декабре 3-4. Четыре каких-то кружка там или как там движения каких-то э, раскололись. Здесь, здесь в Дискорде штуки три где-то пытались создаваться, они раскололись. Понимаешь? А, ну, мы, за, с... за а этот, мы сейчас... За этот год уже знаю два примера. Ну вот. Раскололось. А, а мы за этот период, начиная с последнего, так сказать, с момента ухода Соркина, вот. Ну это же раскол уже был, правильно? Для такого. Я с тобой не спорю, что это был раскол или уход, сознательный уход и под попытка нас, так сказать, задавить уже со стороны Соркина. Потому что его основное требование было, чтобы мы перестали работать в Дискорде. Это был ключевой вопрос, который был сказан при всех ребятах. Это я знаю, что он опасался Опасался. Он не опасался. Мы, мы отработали систему, при которой он мог работать с так сказать, приходящими, То же самое. хоть с нациками, хоть с либералами, хоть с кем. Мы эту систему, тактику отработали. Она работала. И у него получалось, так сказать. Но, ну вот, но он, он, по всей всегда. видимости, чувствовал на тот момент зависимость от нас. А он этого не хотел. Ну вот, а получается, раскол уже был, ну, настрой у него был, или, может быть, ему, как говорится, был посыл еще, сказан о том, что ты там особо в политическом... Поэтому он э, начал на это самое, на Аврору ходить, и в результате те, кто с Аврора, теперь, э, так сказать, на его э, канале вместо него вещают. Вот и все. Причем он заготовил и YouTube-канал, и свою страницу э, в интернете он заготовил... До нашего основного, так сказать, разговора, на котором он сказал о том, что ледоколы – это одно, Союз коммунистов – это другое. Все равно видим, что а вот получается так, что ледокол-то так или иначе сохранился. Он остался. И продолжает в том же направлении идти. Ну, Говор... Говори правильнее. Соркин ушел, а ледокол остался. Ну да. Ну, по факту, таракул. Но ледокол-то остался, коллектив. понимаешь, что ну, это нет? Коллектив, ну, коллектив, то то он же оставался, когда ваша команда ледоколовская ушла. Опять же. Откуда ушла? Да. С Союза это коммунистов? С... Да, с... да, Потому что и, и Дима, и кто там, ребятки эти, да. так сказать, и Нина, да. они быстренько переименовались да. в Союз коммунистов. И, так сказать, свою страничку, свою страничку Нина повела, повела полгода, на это все сдохло. Правильно? Теперь ваш Дискорд э, вообще по нулям, там никого нет. Что-то там пишет, кто-то там что-то пишет, а людей нет. То есть вы в нуль вообще вышли. А мы как были, так и остались тем самым, ну, скажем так, той самой группы, которая была... Да, кое-какие потери есть, но и приобретения есть у нас. Есть у нас люди. Не в таком количестве, как там Соркин расписывал, но кое-что есть. Ну, но все равно хочется на ну, ладно, конечно, это все Мы сохранили свой плацдарм в достаточно сложный момент. Ну, это а, -а, -а. вот том-то и дело. А вы, ребята, разбежались? И теперь по одному, и говорить а, у меня ничего не получилось, а, у нас ничего не получается, вообще в баню все это дело. А, это ты про то, что похвальбу. я ничего не говорил, что получается, не получается, я говорю, как работает. Я говорю, то, что ваш уход в 18 году привел в нуль вас всех, поодиночке а, или там коллективно, но в нуль. Хабаровск, это Хабаровск. Да, да, да, с Хабаровск, Дима. Да, там. Я, я, в принципе, был как слушатель. Меня... А не важно, да. за кем ты, так сказать, пошел. Я пошел, я остался, куда я мог уйти? Ну. В дискорте же, я остался, Союз коммунист. А что там у вас расколол? Я вообще И к Совету. К Совету вообще ни отношения не имел. У вас там был Генеральный Совет. Я там вообще не присутствовал никогда. Ну, естественно. Я сам там за полгода а -а -а. до этих событий оказался. Да, да, да. Я там вообще, вообще не присутствовал, меня туда не допускали. А да, мне там и месяц. делать, по большому счету, было нечего. Это уже где там по весне меня Соркин да. туда вписал. Оргкомитет Ор только у вас раскололся и все. Да. Смысл один, о том, что в любом случае Никуда не спрячешься от того, что вокруг происходит. Ну, некуда а, бежать, некуда бананы. отступать. Бананы. Mm. Ладно, конечно, это я понял. Нет, я понял вашу суть, то что мы будем делать революцию, не зная объективной реальности. Нормально. Ну, это твоя точка зрения с буржуазного подхода. Ну, вот только что вы сказали, зачем нам изучать структуру капитализма, когда нам это не нужно? Цитата ваша была, тезис? Тебе рассказать, что такое структура капитализма для Давай. молодых и для тебя? Давай. Хорошо, я тебе сейчас очень просто объясню. Ты Носова «Незнайка на Луне» читал? Прочитал все три книги. А три книги-то зачем? Я про Незнайка на Луне» сказал. Там сперва... Нет, я, все... я читал это в полступе. Я все три книги «Незнайка но... на Луне» прочитал все три Понятно не знаю, но у меня читал Ну вот и все. Вот, вот вся структура капитализма. Там очень хорошо, достаточно вкратце и полноценно показано. У нас буквально вот три э, дня а назад... Мне, знаешь, 3... Вопрос, объясни, почему в Казахстане идет постоянно забастовки в Жирбадской области, да, и постоянно каждый раз они проигрывают. Очень просто. Ты... Хорошо, хорошо. Посмотри, я тебе тут же параллель сейчас, раз ты говоришь про заграницу, я тебе тут же параллель проведу. Почему во Франции идут постоянно все эти протесты, и они постоянно проигрывают? Ну вот, почему? Потому что у них нет политической силы. Потому что они а, смотрят именно с той самой старой, может быть, позиции, про пролетариат, про вот это вот 19 века. Но не учитывают о том, что сегодня есть изменения. И для того, чтобы что-то менять, нужно включаться в политику. А не просто, что называется, требовать повышения зарплаты. Цены за инфляцией, не, не, так сказать, вернее, цен то угонятся, а вот зарплаты за инфляцию никогда не угонятся. Интерес, давай, давай Интерес... Нас... Интерес хозяина всегда, так сказать, преобладает на любом понятно. предприятии. Другой пример: у нас э, есть в Британии либористская партия. Леб... Находится в подчинении либористской партии находятся в профсоюзы. Потому что профсоюзы поддерживают всегда либористскую партию. Вот. Вопрос. Почему тогда, когда идет протест профсоюзников, либералистская партия принимает закон запрещения введения э, в страну Штребрехеров? вроде бы политическая партия, которая отражает профсоюзные интересы, вводит закон в парламент, чтобы возили в страну штреберех на, на, на время заработки? Подожди, ну ты же вроде грамотный политический, то есть марксистский, грамотный человек. Ты что, че, ответа не знаешь? Подожди, ты сказал, что нужно политическое выражение. Да. Да. Ну ты чё ответа не знаешь? Нет, не знаю. Ты сказал, что... Все элементарно да. просто, потому что это капиталистическая партия, буржуазная Нет. партия. Ты сказала, что класса борьба должен политическая организация отражать. Но почему в данный момент, если профсоюзы поддерживают либарийскую партию... А при чем просто... тут профсоюзы? Они что, коммунистические, что ли? Они не коммунисты, просто и все. Они такие же, это такое же общественное и движение, парень. имеющее буржуазную направленность. Ты что, парень? Понятно. понятно. Ну, наконец-то, хоть понятно тебе стало. Нет, я, я понял суть вашу. У вас где -то... Ладно, это ваша... Политика Вот и все А политика это концентрированное выражение экономики Владимир Ильич Ленин Никуда мы от этого не ушли Если вы не против, то вы в любом случае в стороне Вы сейчас не пришли, не восстанавливаете Сеть, какая у нас была До 18 года Когда чуть ли не десяток городов Выходили и делали репортажи Давали материалы, отвыкли. все это. Вы сейчас этого ничего не делаете, потому что отвыкли уже. Вам уже лень? А вы делаете? Делаем. Не вижу. Ну, мало да. что ты не видишь. Ну вот. И, и есть ли с этих репортажей результат? А заключение... результат один. Какой? Результат один в любом случае. По сравнению с вашим союзом коммунистом, которого пшик в нуль превратился, у нас ну. хоть что-то есть. Но все равно свою линию держим. И курс держим. Нравится это, не нравится. А, погодите, а вы что ожидали? Просто какой результат вы считаете результатом? Да наготовенькой они хотели. Вот что, империя. Нет, я показываю, что расколы идут постоянно в ледоколе. Не идут. идут. Если кто-то отпочковывается в результате жизни или смерти, ну и что дальше? Нет, ну смотрим, я говорю тенденция. Союз Коммунист откололся от ледокола. У ледокола ушел Соркин. В самом ледоколе сейчас назревает очередной раскол. Я ну, его вот ничего, с не чувствую. чего это перешел? Это, Алекс, слушай, это значит, ты хотел войти опять в ледокол, вернуться и расколоться там, да? Нет, вообще неинтересно, я просто вижу тенденцию к этому, и все. Ну, Давай. Потому что вы топчетесь на месте. Развития нет. Что в твоем понимании развития? Профсоюзы? Нет, профсоюзы ничего. А нет. что тогда? Хотя бы в теории марксизма развития. Мы сейчас только тебе это как раз предло... не то что предложили, а озвучили. Ты от этого отворачиваешься. Нет. У вас понятие на работе, но у вас нет определений пролетариата. Как же, нет? Об, Тебе только что -то империя переназывала. Ты что, парень? Еще раз. Какая империя? Империя, че? что? Класс, вот я вам сейчас скину. Тут написано про класс пролетариата. Класс современных Тебе... имущих, которые вследствие это вынуждены продавать буржуа свой труд, чтобы взамен получить необходимый для существования средства жизни, этот класс называется классом пролетариата или пролетарием. Пролет... Класс пролетариатов или пролетариатов. Написано, принцип принципе, коммунизм. Тебе только... Правильно написано, только это определение пролетария. А, а, к... класс, пролетари... класс создается из этих индивидов. написано Осознавшая свою борьбу, про это у тебя нет. ничего нет в голове. Не Необходимость. Я понимаю, что не написано. А мозги у тебя есть? Если человек. Ты вокруг Если себя пролетари... ситуацию видишь или нет? Если тебе, пролетари... тебе, пролетари... тебе империя буквально 10 минут назад только что прочитала то же самоопределение, под которое я тебе долблю уже минут 20. Но ты... Стараешься, то, что ты вызубрил, стараешься только вот вот эту вот букву. И больше дальше, ты ничего знать не хочешь. Естественно, ты никуда не двинешься. Потому что ты не смотришь, что вокруг происходит. И как происходит. Вот ты как раз примерз к своему, я не знаю, к своему месту. Никакого движения нет. Да, мы обменялись мнениями, больше ничего.